Приветствую вас друзья, это вторая часть продолжения фантазий художника. Прежде чем ее смотреть, обязательно посмотрите первую часть, как написать пейзаж, не выходя из дома, иначе можно не понять о чем речь. В первом фильме я показал, как можно проявить фантазию и написать свой пейзажик. Самое главное, я говорил, не важен цвет, важно соотношение между темным и светлым. По краскам этот пейзажик получился ярко и не натурально, сказочно. Так было задумано. А вот по композиции, скучновато. Уж слишком ровная дорожка, и деревья стоят как забор. Это плохо. Что же, сейчас немножко исправлю ситуацию. Палитра та же, что и в первой части. На этот раз, я вообще не имею никаких фото. Все, что в голову залезет, то и буду рисовать. Чуточку затемню глубину пространства между деревьев. Чтобы разбавить прямолинейность стволов, на переднем плане, нарисую пару кривых деревьев. Дам больше яркого, рыжего цвета на стволы, со стороны, куда падает цвет. Добавлю пару елочек, мусору на земле. В общем, попишу детальки. Но также, особо не взирая на, на натуральный цвет лесного пейзажа. То есть, не отступаю от принципа, не важен цвет. Короче, смотрите, все показываю. Вот листву я тоже потыкал розовой краской, как и елочки. Фантазировать и выдумывать свой рисунок можно столько, насколько хватит терпения. Вот теперь смотрите, картинка из первой части видео и новая. За счет кривых деревьев разрушилась строгая заборная геометрия, но также остались кислотные, не натуральные цвета леса. А вот сейчас я сделаю проверку по соотношению темного к светлому. Я уберу цвет, переведя картинку в черно-белое изображение. Видите, невзирая на цвет, лес имеет пространство и глубину. Передний план хорошо читается, относительно дальнего. Вывод такой, если писать выдуманный пейзаж, еще раз повторюсь, не важен цвет, важно соотношение темных и светлых пятен. Ну, а если кто-то захочет написать пейзаж, как с натуры, без розовых елок, просто подбираете палитру натуральных цветов. Вот, например, я не совсем убрал цветность, просто погасил краски картинки в фотошопе и получился совсем другой результат. Короче. Друзья, человеческая фантазия безгранична. Главное, не нужно бояться, что-то сделать не так. Даже если художник ошибется, никому не навредит, это не хирург. Ну конечно, чтобы в идеале писать пейзажи, предмет нужно изучать. Ведь каждое дерево имеет свою анатомию. Иначе, будет получаться, как на этой веселой картинке. Просто дерево. Всем творческих удач. До новых встреч, друзья.